Здравствуйте, данный обряд необходимо использовать тем людям, которые считают, что на них оказано влияние магии ислама, оказано влияние порчи, сглаза. Что необходимо сделать? Подписывайтесь на мой канал, сделайте это прямо сейчас. Итак, обряд, который необходимо сделать, называется обрядом бисьмирабика или во имя Господа. Он заключается в том, чтобы прочитать слова весьми 108 раз над водой, предварительно искупавшись, и после чего необходимо искупаться в этой воде, не вытираться, сделать так, чтобы вода это обсохла, и мысленно произнести, я очистил себя от скверны, я очистил свою душу от порчи. И после чего смело, 100% знать, что э, уже порчи из глаза на вас больше нет. Таким образом, человек избавляется от магии, которую могут нанести джины и могут нанести э, другие люди, используя э, слова, которые разрушают человеческое тело и человеческую душу вам понравилось данное видео ставьте свой комментарий и пишите в комментарии какие бы обряды вы хотели чтобы я вам подарил подписывайтесь на мой канал.